Да, и у нас на медиасцене Михаил Мятов, который сейчас только что выступил как спикер на форуме бизнеса в России угрозы и вызовы. Михаил у нас эксперт по успешному продвижению интернет-магазинов, коммерческих сайтов и порталов, сооснователь, по-моему, пяти компаний или четырех успешных. Михаил, вопрос про интернет-магазины я хотел бы вам задать. Традиционные интернет-магазины, которые предприниматель у себя на сайте размещает и что-то пытается продавать, стоит ли их сейчас продолжать развивать или нужно уходить на маркетплейсы? Хороший вопрос на самом деле, Сергей. Здесь можно сказать следующее. Конечно же, имеет смысл развивать свой бизнес на Wildberries, Озоне и других маркетплейсах. Но нужно понимать, что эти площадки, они не ваши. И в любой момент marketplace любой может изменить условия сотрудничества в одностороннем порядке. Что приведет к снижению прибыли, которую вы получаете с них. Я за омниканальность, современное слово, слово очень модное. Поэтому лучше диверсифицировать и заниматься, продолжать. Яндексом, SEO. А что, например, я еще хочу немножко про интернет-магазины уточнить. Mm -hmm. Какие-то есть, ну, как бы скажем, нормы или ГОСТы, которые говорят, что вот этот интернет-магазин, он правильно организован, он правильно устроен. Какие непременные вещи должны быть в интернет-магазине в 21 веке сейчас? А лучший способ... Для, для понимания ответа, как ответить на этот вопрос, он сложный достаточно. С другой стороны, он достаточно простой. А первое, что нужно сделать, это ориентироваться на лидеров рынка. То есть выявить ваши самые маржинальные товарные группы и просто вбить их в поиск. В Яндексе, Google и посмотреть, что делают а, тройка-пятерка лучших сайтов. Также посмотреть, что делают ваши Непрямые конкуренты на англоязычном рынке. Окей. Okay. Uh, я бы хотел вот что еще уточнить. Uh, сейчас у нас в тренде ВКонтакте, в тренде Дзен, uh, ну и может быть одноклассники, да? Uh, скажите, пожалуйста, для Дзена uh, SEO стратегии, они работают или там в Дзене они мало работают? В Дзене SEO-стратегии, они работают с одной стороны, с другой стороны не очень. Почему? Потому что основной показатель эффективной работы Дзена это дочитываемость материалов. Если вы делаете SEO-статью, не факт, что ее дочитают до конца. Mm -hmm. Поэтому здесь две грани одного камня. Я бы рекомендовал достичь посещаемости, сколько там, 20 или 30 тысяч сейчас в дзене, и подключить дзен к вашему сайту. Таким образом вы сможете рекламировать ваш сайт, ваш дзен-канал, который прикреплен к вашему домену. А можно для людей, не посвященных, что значит подключить дзен к сайту? Это значит, что дзен-канал будет отображаться на вашем домене. Ну, например, есть доменное имя, ну, скажем, RussianFutbolki.ru Есть дзен-канал. Модные футболки под любой стиль. Если у вас 20 или 30 тысяч подписчиков есть, то вы можете в настройках канала Яндекс.Дзен указать, размещать этот сайт на .ру домене. И ваш Домен заиграет новыми красками, потому что на нем появится прям реальный сайт Яндекс.Дзен. А, уже ваши конкуренты это делают. А, не забудьте посмотреть с помощью инструмента Кейсо ваших основных конкурентов и взять оттуда правильную механику. Я знаете, вот что меня интересует. А, сейчас, в последние годы, ключевые слова все начинаются со слова «как» как мне пойти, как мне найти, как мне сделать, как мне ну, что, там, заработать и прочее, прочее. Мне кажется, миллиард вот этих запросов, и, ну, то есть они существуют на сайте, в каждом тексте, каждый, кто пытается что-то мастерить с SEO, вот, они вбивают одинаковые совершенно запросы. Это уничтожает общую ну, выдачу или нет? Я думаю, что это естественный процесс улучшения контента в Рунете. Предположим, сначала написало 100 человек по одной статье, как покрасить окна. Материалы были написаны под SEO и были плохого качества. Пришли маркетологи и написали хорошие текста, которые действительно интересно читать и несут пользу. Конечно же, предыдущие 100 статей, они выпадут из поиска и будут заменены новыми потрясающе оформленными материалами, содержащими полезный контент. Поэтому это эволюция контента, и она совершенно правильная, естественно. Как часто стоит публиковать материалы сейчас? Ну, то есть, если я все правильно понимаю, я не эксперт, но интересовался, то есть были какие-то нормы там, например, ты в день выдаешь несколько материалов, если мы говорим, например, про дзен или там про э, сообщество ВКонтакте, выдаешь несколько текстов в день, и тогда они хорошо ранжируются, живут, напитываются какой-то энергией, аудитории, цифрами, метриками, да, всеми. А если ты чистишь, то они проскальзывают, если ты делаешь реже, то они, соответственно, тоже не попадают. Есть ли какие-то нормы сегодняшнего дня? Сергей, я понимаю, что вы говорите про информационный сайт, про портал. Да. Про портал есть следующая информация. Прежде всего следует размещать как можно большее число статей. Главное, чтобы они были полезны. Если вы разместите 300 статей, в день, то не забудьте их перелинковать между собой, чтобы человек, если зашел на одну статью, uh -huh. дочитал ее до конца, он перешел дальше еще куда-то. Тогда не, з... не имеет значения, сколько вы статей публикуете, хоть 3000 uh -huh. сзади. В Дзене есть золотое правило публиковать три статьи в день. В принципе, это достаточно для того, чтобы догонять конкурентов или чтобы отрываться от них. Если они качественные. Если вы хотите быть номером один, то, конечно же, имеет смысл размещать 10-12 материалов в сутки. 10-12 материалов в сутки. То есть это уже целый штат на самом деле. Ну почему? Это три, край четыре автора на постоянке, которые пишут тексты. Угу. Один из вопросов от аудитории. Как чат-боты помогают бизнесу всего продвижения? чат боты и SEO. все продвижение они совместимы наверное нет ну мессенджеры все пока не сильно участвуют если вы зададите своим э, пользователям квиз то в принципе это может сработать ну например мы где-то на сайте разместили ссылку на одной странице сайта найдите ее и получите скидку там 30 процентов ну, но я не знаю при чем тут чат -бот. Ну да, ну да. Так, еще вопрос: конкуренты используют против меня SEO-технологии. Как сопротивляться, противодействовать? Видимо, речь идет о том, что в, в Яндексе там в каких-то там картах или а, а, люди очень хорошо работают, а, а вы не очень хорошо работаете, правильно понял? Я полагаю, что вопрос в другом. То, что, например, у него есть сайт который заходит в топ-3, становится лидером. Кому-то из конкурентов с хорошими бюджетами это не нравится. И конкурент начинает выдавливать из топа новичка. А против этих приемов, к сожалению, сейчас нет противоядия. Только улучшать свой сайт и развивать его, как говорит великий Платон Щукин. А как развивать свой сайт сейчас? Писать хороший контент, делать удобную навигацию, давать что-то полезное, что не дают конкуренты. В принципе, все. Угу. Пока что вопросы закончились. Я благодарю вас. Спасибо. Спасибо. До свидания.